Одним из самых страшных кошмаров для владельцев iPhone или iPad может быть ситуация, когда пользователь забыл пароль для разблокировки своего гаджета. Перед началом ролика обязательно поставь лайкс, быстро запиши пароль на листочке и никогда не забывай его. Привет и давай ближе к сути ролика. С тобой, да как и со мной, в принципе могла случиться ситуация, когда, казалось бы, заученный наизусть пароль мог выскочить у тебя из памяти. Один раз я заблокировал свой iPhone 5 в 2014 году. Году на несколько суток из-за того, что пароль банально вылетел у меня из головы. Если во времена Джел и Сиди еще можно было что-то сделать, то сейчас казалось бы iOS стало настолько продвинутый, что сбросить пароль на любом устройстве нереально. Однако, среди большого количества рабочих рабочих в кавычках программ по разблокировке iPhone или iPad, я нашел действительно рабочий софт утилита 4UK призвана спасти твой гаджет с паролем, если вдруг с ним или с тобой в в плане памяти. Пойдет что-то не так. Кстати, я тут подумывал украсть, хотя нет, взять телефон своей девушки, сбросить пароль и посмотреть кое-что через ее телефон, под кое-что подразумевая свой паблик в ВК и какие новости находятся у нее в отложке. А -а -а. В общем, все что необходимо сделать для сброса пароля на гаджете это подключить iphone к компьютеру, сделать резервную копию в iTunes, впоследствии ты будешь восстанавливаться из нее, так как после восстановления данных из копии нужно будет будет делать новый пароль, скачиваем утилиту 4UK по ссылке из описания под этим роликом, подключаем девайс к компьютеру с запущенной утилитой, жмякаем старт и ты только посмотри как разработчики позаботились о пользователях, мало того что приложение сбросит такого в виде пароля с iPhone, так еще и обновит прошивку на нем, круто! Как прошивка скачалась, жмем старт и дожидаемся конца процесса. Все предельно просто, по окончании процедуры восстанавливаем данные из резервной копии, которую мы делали перед сбросом пароля и все можешь пользоваться своим гаджетом как прежде подписывайся на канал чтобы не пропустить еще больше полезного и крутого контента компании apple и не только совсем скоро увидимся до новых встреч до новых пока